Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали, японский средний танк 10 уровня СТБ-1, карта Ласвиль, угу. игрок и все Динамо. Сразу так Схода СТБ попал за свет, понял, что здесь кто-то есть в кустах на холме, сделал выстрел, но попасть не получилось, но по крайней мере испугался вражеский светляк и прям очень быстро отправился в ангар. Кстати, один союзник тоже уже где-то слишком сильно, видать, спешил. Да, зря я смотрю, противник бросил это направление. Хотя союзники тоже бросили правый план. Так что неизвестно, <с2> <с2> что хуже. сразу три ПТ-шки в обороне, ну еще он там 50 ТП, ну Барсука так сложно пробить, конечно. В таком положении меня там попробуй найди везде на место, ну тут вон 700 четвёрты. закончились, да? Это базовыми снарядами. Сейчас стрелял СТБ. Да, так оно и есть. Закончились. Переходит на золотые. Все, союзники не вытерпели, все полетели вперед. По-моему, это большая ошибка. Атака может очень быстро захлебнуться. Счет уже 2-5. Ну, а справа происходит все с точностью, да, наоборот. Там противник поддавлен. Ну, там и в обороне народу поменьше. Ну там вон Т-32, на базе еще видно, стоит конвы. И ну, не, не могу прочитать, СТшка какая-то. Ну, счет 5-6. Борьба-то более менее пока равная такая идет. Сколько раз уже Барсука не удалось СТБшки пробить? 704-му тоже неудачный выстрел. мимо. Что ты будешь делать? СТБ пока что не везет. Вот, наконец-то. Есть урон, но ну, всего 350 единиц. Нагрызается здесь барсук. Ну и хватит. Отправляется в ангар. Ах, чемодан на 313. Ну, кстати, не так-то и много. Могло быть и хуже. Но я видел, как тяжелые танки по полтысяч фугасами выхватывают. Все, оборона захлебнулась. СТБ решает вернуться на базу. Ну а что еще делать в этой ситуации? Да, тем более, если в уме ты все равно всегда держишь победу. Я говорю. С тобой крайне не везет, даже картон не, не получилось пробить Чарфутур, но зато тут же следующим выстрелом он этот как вот там CS52 с поджогом попадает. Ну Теперь успеть, успеть спрятаться здесь за камушки, за горочку там хоть куда, да, Противник сейчас будет скорее всего давить. Базу, базу решили не брать. Можно сказать, фуловый 121Б. Вот это, конечно, проблема. Все, здесь забирается Чарфутур. И в сразу. На СТБ уже в одиночку остался. Опять торопится, попадает в землю. Есть шотный проджет Уничтожен. Ну что ж, сейчас там Бураск перезарядится, тоже приедет. что там как-то лопухнулся, Бураск, да, была такая пауза, он получил пробитие, как будто на секунду замер. Готов. Ну что ж, осталось два противника. 121. Что-то там мнется все, прям боится он к СТБ подъезжать, хотя у него такое преимущество сейчас в прочности. Двери, бари, бари, бари. Что он делает, да? Э? Что он делает? Там уже вон арта приехал, даже тоже сюда. Ах, промахивается СТБ. Ну, везет. Арта тоже промахивается. Но зато попадает. 121 еще критует боеукладку. Ну, благо, ремкомплект не на КД. Боеукладка восстановлена. Но зато прочности всего 94 единицы осталось. Ну, 121 тоже шотный. Что-то у него ствол вообще непонятно. Кто там смотрит в другую сторону, да. Есть, есть попадание по 261 шестьдесят Арта может.